Если останешься, то кончишь, как твой жалкий отец. Как моя несчастная сестра. Я сотру фамилию Крофт в порошок. Втопчу ее в... И всем привет, дорогие подписчики канала Амрелла Тэйченко на связи с вами ваш Альберт Вескер. Если кто бывает на наших стр стримах, то вы, скорее всего, понимаете, в какой день я это записываю. Так что я прямо сегодня буду оторваться. Это, я так понимаю, последний эпизод по Blood Titles, то есть с кровяным узом. У нас просто осталось здесь несколько ненайденных артефактов, по-моему, две единицы и пять документов. Как раз будем сейчас выискивать. Дополнительные реликвии. Дополнительные реликвии доступны в имении. Скорее всего, это и будет оно как раз само завещание, мне кажется, я так думаю. Так что давай, Лара, вперед. О. Лара. Я получил нотариально заверенное показание, подтверждающее, что Амелия погребена в склепе, обнаруженном на территории поместья. Хотя я не могу понять, зачем твоему отцу понадобилось скрывать смерть твоей матери от ее собственной семьи, я не могу отрицать, что все мои правовые притязания на поместье утратили законную силу. Поместье Крофтов и остаток активов твоего отца теперь навсегда твои, и ты можешь свободно ими распоряжаться. Если тебе когда-либо понадобится помощь в управлении поместьем, надеюсь, ты рассмотришь возможность обратиться ко мне. С уважением, твой дядя. Ой, как запел-то, пиздина родня в... Лара, у нас прямо с тобой одинаковые родственники. Вот реально. Какая мерзкая скотина этот Атлас Демарней. Вот серьезно. Я так была занята борьбой с дядей. Старалась не дать ему протянуть свои грязные лапы к имению, Что mm -hmm. даже не отдавало себе отчет в том, как много это место на самом деле для меня значит. Но с самого приезда сюда я ощущаю присутствие мамы и папы. Чувствую историю своей семьи, глубокие корни, которыми мы связаны с этим домом. Я хочу почтить память родителей. Память всех своих предков. Может быть, семья Крофт и уничтожена. Но я намерена вернуть нашему имени, нашему дому, былую славу. То есть уничтожена. Лара! Послушай, как глава одной фамилии ветки говорит с главой другой. Э, наши родовые линии не уничтожены, пока мы живы. Лара жива, я жив. Значит, соответственно, моя родовая ветка жива, пока жив я, и твоя пока жива ты. Вот когда подохнем, тогда уже, и не будут наследников, тогда уже можно утверждать этот факт. А пока что все нормально. Не нужно хоронить все раньше времени. Так, чем займемся? А, давайте сразу осматриваемся. У нас с вами 4 документа осталось. А, 4 реликвии осталось и 2 документа. М -м, надо понять, где они у нас все затаились. Скорее всего... Где-то здесь, мне кажется. Не знаю, почему-то вот Чуйка говорит, что здесь. Вроде все здесь... О, могу зажечь? Не могу. Прямо шумит. Я вот сейчас проверяю везде на наличие каких-нибудь зон и пустот. Где-то у нас эм, было пропущено 4 релик Я не знаю где, но где-то здесь были пропущены. Надо найти их. Если что, на фоне у меня чайник кипит просто. Так что не обращайте на него внимания. Чайник, он такой чайник, знаете ли. Ну, тут листки валяются. Но это опять же не то, наверное. Вот это не зажжешь. Это проход. Кстати, а куда вот этот проход ведет? Наверху я вроде все смотрел. В прошлый раз, насколько я помню. Давай проверим, Лара. <къех> а, нет, даже не подожди, лучше. А, это я открывал. Все, точно. А, это что? Это как-то вот страда светит. А, это просто книж книжки. Кстати, интересно, а где здесь она сделает себе скалодром? Это как бы еще молодая Лара, взрослая. Вот интересно, где себя будет делать скалодром? Мне любопытно. Она же, кстати, в библиотеке. Тоже, как вариант. Не исключаю. Сэрланселотик. Отопительный сезон. Здесь почему у нее все камины забиты В чем логика была я не пойму так сначала давайте займемся с, с этой вот здесь что только не валяется о Я еще помню когда в последний раз из них стреляла Ага не так давно! Пистолеты Лары. Кстати, если что, эти пистолеты ей дал сам рот. О, ну, по сути, она получила их в наследство, как сказать, своеобразные. О! Сломанный меч, который я привезла с экспедиции на Яматай. Ой, не напомина мне этот Яматай. Та еще сразу была. А вот это Сибири. это я знаю. Настоящее произведение искусства. Софья настояла, чтобы я забрала его. Зачем? Это карта Китижа. Уж на чем, на чем, но на этом настаивать точно нельзя было. По одной простой причине. Софья наследница Якова. Соответственно, предварительница всех местных. Соответственно, ей нужна эта карта, чтобы восстановить Киттиж. Ну, как ни крути, хотя бы. Да, конечно, современным войскам она не сможет противостоять. Но хоть что-то сделать должна же. Все-таки, как ни крути. И уж лучше бы, чтобы... Вот, вообще, не понимаю как-то. И все, что ли? Нет, что-то еще осталось. А, -а, а. О, а вы что такое у нас? Одна из масок народа Йоруба. Подарок папиного друга из Нигерии. Как я ее попустил? И в общем получается это все? Ну получается, да. Как-то быстро. Сколько заняло? Минут восемь, если уж гулять. Даже как-то реально быстренько. Давайте немножко музычку нажмем. Потом, наверное, отправимся в следующее дополнение сейчас же. То есть не буду я прерывать э, запись, я сразу с вами отправимся в следующее дополнение. Так, где это у нас? Давай. Тем более авторское право нет. Что меня радует? Знакомая музыка. Красивая. <связать> Извиняюсь Не могу не удержаться Музыка прекрасна Так, ну получается мы все нашли, да? Там все заставлено я, знаете, на что надеюсь, что в Shadow uh, Shadow of Tomb Raider там будет uh, куда Чтобы развернуться. Ну ладно. Коль все-таки она решила поддержать. Ладно, заглянем. Так вот, я надеюсь, что Shadow of Tomb Raider мы сделаем ваше перерывчик, потом мы ее тоже будем записывать. Что? Uh, то там Мы тоже Будем вот по месте кров в дополнении И уже полностью видоизмененным. Кстати, мне нравится, что здесь она ходит И не ведает. Хотя вот знаете, что самое забавное? Сейчас бегает Знаете, что самое забавное, ребят? Я только сейчас понял Это место было запечатано Так? Так А кто поджигал каждый раз Здесь факела, а? Эх, да уж что только не бывает. Что только не бывает. Ладно, давайте вернемся в главный холл. Для начала. То есть, получается, мы здесь все добыли, все достали, все нашли. Честно говоря, я ожидал чего-то большего. Ой, так, ладно, давайте тогда вот такую фотку сделаем для начала. А во-вторых. Так, о выйти в главное меню да мы все нашли здесь нет смысла сидеть погнали дальше итак э, значит смотрите исследований исследовать имени это мы прошли новые родственные узы новая игра но ну, по сути нет смысла мы ее все-таки сделали то есть имени мы полностью прошли мы все исследовали все собрали у нас осталось с вами только э... Кошмар Лары дополнительные испытания в имении кров для любителей боевых действий Сражаться в залах имения Собирать оружие, и боеприпасы И остаться в живых В принципе, будем считать, что Данюшка Траманей Решил все-таки э, Как-то атаковать э -э, Сложность Давайте просто посмотреть Я не буду следить за этого с ума Потому что я понимаю, что это скорее всего какая-то экспедиция Что-то вроде... А, ну, кстати, да, экспедиция есть я просто подраздел карты. О, режим. Битва за очки. Кошмар Лары. То есть это конкретная сложность, чисто выживание. скинится искать приключений выживание. Вот так вот. Ну, или искать приключений давайте возьмем. Вот так вот. Что ж, продолжить. Чтобы зарабатывать кредиты, проходите испытания на каждом уровне. Есть свои испытания. Пулевые ранения. Убейте противников 10 выстрелов в голову из пистолетов. Во тьму. Убейте противников э, приемами добивания в ближнем бою. Составьте серию из 8 убийств. Шаровая молния. Убейте противников из дробовиков. Не понеся урона И не неуязвим Пройдите уровень, не понеся урона Но ну, это, конечно, слишком имбовые. Но ну, давайте попробуем Чисто просто на пробу Чтобы, как говорится, эпизод не был пустым Карты могут влиять на игровой процесс Некоторые можно использовать Как э, множество очков набор карт Можно приобрести за крит. О, здесь мы с вами сейчас с вами повеселимся Кто помнит ранние прохождения Этой игры вы помните, я открывал наборы карт. Стоимость продажи карты. Я не буду продавать описание. А... Так, у нас с вами есть а, разные. Так, давайте смотреть, что у нас есть. М -м, адреналин. Скрытые убийства ненадолго делают вас бессмертными. я не возражаю. М -м, горючие. Игрок получает больше урона от огня. Закалка, увеличивает скорость пассивного и активного исцеления, но значительно снижает наносимый урон Нет, нет смысла Первая помощь Дало бинты, нельзя использовать бинты Пустые обоймы В начале игры у вас нет боеприпасов, нет, это глупо Бесконечные обоймы Мгновенный перезаряд Давайте вот это возьмем, чтобы просто было реально весело Блеск слава. Дробовик полностью улучшен. Все собранные патроны будут сжигательными. Если уж брать, так давайте полный. Я возражаю. Бесконечная огненные стрела. Запас огненных стрел. Азартный игрок. Да, стоп, ты Куда? Покажись! Костюм пиропроходца. Да и этот костюм пиропроходца и все навыки охоты, рукопашного и выживания. Вот даже не знаю, какой сейчас взять. даже есть набор Бабы-Яги. Беладонна. Реально, у нас есть разные, конечно, костюмы здесь. О, давайте опытный географ. Все-таки она у нас как бы была. До этого я не возражаю. Что еще возьмем? Ну, прокачанный лут толку в этом ноль. Штурмовая винтовка пистолет-пулемет, дает пистолет-пулемет манифицированный 1-2 уровня прицела. Дает базовый помповый дробовик. Бесконечный так и есть у нас. М -м -м. Пистолеты разных... А, подождите, у нас нету оружия, но... бесконечный обойм, мгновенная перезарядка. Быстрое исцеление. Да, а, подожди. А, это просто перезарядка. Подождите, это немножко не то. М -м -м. Ну да, было бы лишь очень легко, если бы это что-то было такое обычное. Просто чтобы уж не было нам так легко и скучно... Давайте тогда возьмем чисто пистолеты. Вот реально. Ну, хотя дробаш можно было бы взять. Но я думаю, нам его выдадут. так. Да. Чего мне не дают спокойно висеть? Писеть такой, конечно. О... Улучшенность прицела. Крупнокалиберный яд. Лунная тень.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 это что еще за зомби Апокалипсис? Где еще? Что это за зомби Апокалипсис такой? Отлично. Так, это я забираю. О! Зараза! Испытание провалено. Шаровая мол. Да насрать на это испытание! Здесь какие-то... Ч ⁇ зараза. Оу, да зараза такая. А, с них можно что-то подбирать. Я не могу ничего подобрать. Вроде могу, а вроде не могу. Да, был дробаш брать сразу. Давай. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой надо было дробаш брать эти пистолеты все. Реально, надо было дробаш брать. какой-то. Как такое может быть? Подожди. Подожди, это все. Часть одного. А как выглядят эти черепа? Так, где? Я вас слышу, но не вижу. А ты что вылезаешь оттуда? Давай, кровь! Ой, сколько же здесь всего. Ключ, все двери. Давай, Лара. О, открыто, спасибо. Давай, зараза! О, нашел! Ай, зараза-то! Давай, есть живы! Ну и что? Твой гнев ничто по сравнению с моим. Ух ты, какая высокая лестница. Давай, стреляй. А, черт, мне стрелять-то нечем. О, есть. Я возьму. Спасибо, благодарю. Давай, Лара. Черт, мне нужны нормальные патроны. Благодарю. Хоть что-то. Есть! Живое! Да, ненависти. В общем, мне нужно пробить три летающих черепа. А если я помираю, они скипаются? Вот сейчас мы проверим, кстати, реально интересная теория. Скипываются. И мне надо искать. То есть они будут еще и в разных местах потом. Так, мне надо идти туда, значит, скорее всего. Универсального ключа у меня нету. Так, скорее всего, одна точно здесь где-то летает. Вот уверенно 100%. Это было бы очень логично. О, это я возьму. Отлично. Вот это уже мне больше нравится. Не подскажете! Да, Зараза-то какая! Живучие какие! Так, скорее всего, один в галерее точно запрятался. Вот, вот уверен, процентов. Давай! Есть универсальный ключ, есть. Пока. Ой, да сколько выжива здесь, парень? Мне кажется, взял для себя самое опасное выживание. Но зато какое интересное. Как такое может быть? Да не спрашивай. Твой дядюшка тот еще псих. Я тебе так скажу. Ключ. Мне нужен ключ. Так, идем искать. То есть все заперто, пока я не найду ключ. О, вот за это спасибо. Вот за винтовку спасибо, мне с ней проще будет. О, давай. Иди отдыхай. Так, куда мне сюда Ищем головы Да, чуй, мой гнев, чуй, мой гнев, чуй, мой гнев. Мы пока еще живы. Но они идут за мной толпами. Андропаша у меня не так много. А ну отдыхай. Есть, живем, живем Давай, Лара, не смей тут побирать Когда у тебя такой большой арсенал на руках Давай, Лара Не смей тут даже помирать Давай! Бегом! Есть! С одним разобрались! Бегом! Давай! Открывай! Ай! Зараза! Вы тут вот откуда? Поехал бы зомби, покалипсис какой-то... Ой, <свы> у меня прям все руки дрожат. Вот тебе и кошмар. <свы> Ну, же, Клара, это все не моего. Ключ. Мне нужен ключ. Ладно, мы знаем, где искать похожие. Так, отлично, за это спасибо Все находится в шаговой доступности Это я возьму Давай, двигайся Двигайся Двигайся, Лара Не смей мне тут помирать о, привет! Так, с дядюшкой разобрались. Ты мой гнев, дитя. Да мне насать на твой гнев, говоря. Привет! <связь> О, привет! Пока! Хорошо. Ты познаешь силу моей ненависти. Ну да, ну да, ну да. Ты бы мои бы силы бы знал бы. Так, это я тоже заберу. Пока. Давай, Ла! Вперед, вперед, вперед. Не смей тут помирать. Значит, скорее всего в кабинете последний ключ. Мы сейчас про... мы сейчас про... мы прорвемся, мы прорвемся, их много, но мы прорвемся. Отлично, разобрались. Так, он где-то здесь должен быть. Ключ. Давай, давай, давай. Кровь, кровь. Вперед, вперед. Они не хотят, чтобы ты прошла. А нам надо пройти. Они не хотят, а нам надо. Где-то здесь находится. Он где-то здесь, ключ. Он, скорее всего, так рядом, что ты просто не видишь его. А он есть. А где мне его найти? Они сейчас толпами побегут ко мне. Так, закрыто. Мне нужен ключ. ДАВАЙ, ЕСТЬ! Где-то он должен быть здесь, вот рядом. Он где-то должен быть здесь, вот я априори вам говорю. Зараза такая. Давай, давай, давай. Есть. Прошли, прошли. Вперед. Проши, проши, прошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, нечестно. Отпусти, Лара. Нам надо. Отпусти! Нам двигаться надо. Вот. Винтовка другой вопрос. Вот уже их получше будет. Не так много, конечно, но лучше, чем ничего. давай, давай, давай, близко надо найти сразу ключ найти головы несложно а вот ключ куда засунули, непонятно ну, засунем, как такое? Как такое может быть? ну вот так вот бывает ну, вот так вот выходит идем сюда о привет Ты пробудешь мой гнев, дитя. Ну, и как и мой, ты, ничего, проблем Хорошо. не испытываю. Ну, конечно, испытания реально интересные, не отрицаю, в этом что-то есть. В этом испытании реально что-то есть, что мне реально очень интересно. Надо найти ключ. ключ О! Давай-давай-давай! Да не лезь, не видишь? Я тут собиратель! А! Так, все. Идемте за последними головами. Одна точно, скорее всего, вот здесь еще закрыта. Вот, говорю уже. Было слишком предсказуемо. Дальше. После... Дальше да какая ненависть, дядюшка? Отдыхай уже на пенсии. Ненависть ему подавай. Голову мне лучше свою дай. Вот она. Давай. Да не это! Дверь открывай! Ну и где это? Чучелоголовая! Есть! Со мной. Я жду тебя. Я в зале. Если ждешь в большом жаре, что... Ставим против серии убийств. Хорошо, я иду в большой зал. Да. Ой, стражи уничтожат. Без стражи ничего не можешь, да? О, привет. Вы так полагаю стражи, да? О, вот это я возьму, пожалуйста. Так, это я возьму. Ага, вот это, наверное, надо ломать, да? О, привет! Ой, зараза! Реально тяжело. Надеюсь, сейчас хотя бы нам не, до, до, не надо будет с самого начала. Если сам, то я пас. Да, согласен. Выйдем лучше. Знаю. Сливаюсь так быстро, но дичь Тичь полнейшая. Лучше возьмем что-нибудь помощнее, если никто не возражает. Хотя нам в любом случае наверное все очень понадобится. Хорошая, не спорю, дядюшка Демарны. Ну, как бы поместим оформили дальше, мы его забрали. Я думаю, этого хватит. Знаю, многие скажут, давай до конца. Ну, давайте посмотрим. Если вам реально этот вот этот формат зашел, вот эта вот битва, ребят. Буду рад, если напишите об этом в комментариях. И поддержите лайк. лайком. Если вам реально интересно, я готов вот это проходить в формате стримов. Вот прям интересно ваше мнение. Пишите в комментарии. Ну, а на сегодня давайте на этом с вами закончим. С вами был Вескер, Лара Крофт. Дядюшка Дем... А, а, Атлас Демарный Демонович <свеч> Всем до скорой встречи, всем пока Увидимся <свеч> <свеч> Реально шуть. Шуть. Шуть.